получается. Еще шапку тюремскую надо было. Нарезать тебе. Хотя, хотим коня. Левее бери, левее! Поворачивай! Вот так весело у нас проходят тренинги. На свои колени. Стопы променания. <сёк> ну <сёк> вот мы как-то на наших массажных вечеринках делали э, это, массаж стопа Будды, вот так вот проходили по всему телу, и по рукам, и по шее не даже, не надо, не и даже на череп наступали. Садимся. <сёк> <сёк> За тебе можно взять. Зентачшо отцу называется. Это, плечо. Это на на уроках как правильно натянуть девушку. Давай, вставай, вставай. Вставай, ладно, вставай, <си> <си> <си> я, я, я постараюсь. Постараюсь. Ты <си> <си> <си>